Ох! Oh. Знакомьтесь, Pamu Slide Mini, лучшие беспроводные наушники до 55 долларов. В это сложно поверить, но эта штучка обладает действительно неплохими характеристиками для своей ценовой категории. Привет всем яблочникам! С вами Артем и сейчас посмотрим, что же это за наушники такие, которые могут стать достойной заменой самим AirPods. Поехали! Что же у нас тут есть? Конечно, самая последняя версия Bluetooth 5.0, защита от влаги и пыли по стандарту IPX 6, до 30 часов прослушивания музыки в наушниках от одного полного заряда, компакт кейс с беспроводной зарядкой, а также отличное звучание с возможностью управлять треками при помощи жестов через сами наушники. Что идет в комплекте? Не могу его не заметить, ибо за 55 долларов, а именно столько стоят эти наушники, вы найдете элегантную фактурную упаковку, которая создает ощущение дорогого устройства. Далее идут сами наушники, которые упакованы вместе с кейсом также презентабельно. затем в отдельной упаковке вы найдете кабель с USB на USB-C, инструкцию по использованию жестов на наушниках, а также, внимание! для транспортировки девайса. Это все мелочи, конечно, которые, но ну, согласитесь, не особо нужны-то в повседневном использовании. Но за 55 долларов я пока что не встречал наушников с подобным комплектом. Кстати, эти наушники Pamu Slide Mini мы разыграем на нашем канале ровно через 3 недели. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно выполнить следующие условия. Во-первых, подписаться на канал Apple Finder. Во-вторых, поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями во ВКонтакте. В-третьих, заполнить Google форму в описании к этому ролику. Итоги подведем на этом канале в прямом эфире 5 апреля в 14.00 по московскому времени. Запишите это куда-нибудь себе в календарь чтобы это мероприятие точно не пропустить. Удачи! Но перейдем к более важному аспекту. Звук. А именно... Что дает звук, например? В этих наушниках установлен достаточно неплохой драйвер от Qalcom Qualcomm APTX 5 Конечно, в сравнении с AirPods Pro, PAMUS Slide Mini явно не дотягивает по параметру звучания. Однако на фоне обычных AirPods звук тут явно выше на несколько голов. Мм? Мм? Мм? Мм? Ярко выраженный бас. Это приятно. Отсутствие задержки при перелистывании музыки и видео. Тоже круто. Как такового шумоподавления здесь нет. Оно достигается за счет амбижур, который в комплекте, кстати, несколько размеров. С качеством звука, то есть здесь точно все в порядке. На среднем уровне громкости любые треки слушаются ну просто потрясающе. А вот на максималке уже получается немного кашеобразная форма звука. Звучание чистое, можно различить отдельные детали любого трека. Нет ощущения того, что звук как будто доносится и смотри, вот так вот. Но ну, думаю, вы поняли это ощущение. Дизайн наушников очень минималистичен. У меня на обзоре темная версия, но также есть и белая. Кейс хоть и пластиковый, как и сами наушники, однако выглядит устройство добротно и ничуть не дёшево. Что еще понравилось, так это едва ли заметное название наушников на верхней части кейса. Кстати, оба устройства, как сами наушники, так и кейс, очень легкие. Однако, несмотря на невесомость гарнитуры, из ушей она не выпадает ни при каких условиях. Проверял это лично. Конечно, подвох здесь есть, а именно странное расположение наушников в самом коробке. Потому что логики вещей, право наушник у нас должен лежать справа, в то время как справа у нас находится отверстие для левого наушника. И это немного странно, но ну, окей, то есть лево мы кладем вправо, а правом мы кладем влево. Подожди, а что со встроенным микрофоном, если он, конечно же, тут есть? Да, встроенный микрофон здесь присутствует, и на самом деле с ним все очень просто. Ну вот как-то так. Для того, чтобы, например, записать голосовое сообщение своему собеседнику или чтобы принять звонок, чтобы абоненту вас приятно было слышать, с вами было приятно видеть телефонный разговор здесь с этой своей задачей микрофон справляется на отлично за свою цену наушники действительно классные за 55 долларов ничего лишнего только самое нужное и необходимое и самое удивительное что жесты по управлению музыкой работают идеально и без ошибок нажали один раз поставили воспроизведение на паузу кликнули два раза переключили трек нажали и удержали правый наушник прибавили громкости сделали все то же самое но на левом убавили громкость действительно как оказывается все гениальное просто. Хм... Ссылку на покупку этих наушников я оставлю в описании и в комментариях к этому ролику. Обязательно покупайте, если хотите окунуться в потрясающий мир без проводного прослушивания музыки через ваши мобильные устройства. Не забывайте участвовать в конкурсе на нашем канале, все условия прописаны в описании. Также не забывайте подписываться на новые видео, оценивайте их пальцами вверх, а также делитесь ими со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях. Вам же не сложно, а мне будет максимально приятно. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.